Ну что, на старт черед котиков, как я уже смеялась на одной из выставок То, что неправильные мавки сначала тестируют на животных, а затем дают пробовать людям То мы, простите, человеки, сначала протестировали все это на себе И, наконец-то, сделали уходовую, я бы даже сказала, лечебную косметику Хотя это не очень правильно употреблять на этикеточках, такое название Но это действительно лечебная косметика для братьев наших меньших Мало того, она абсолютно натуральная, она на энзимах, без агрессивных запахов, без агрессивных пав, нежно промывающая, уходовая косметика для животных. Здесь абсолютно стандартный набор. Идет концентрат, который промывает особые загрязнения. Затем идет шампунь для короткошерстных пород кошек, шампунь для длинношерстных пород кошек, Вместе с кондиционером, так как для того, чтобы шерстка хорошо прочесывалась Необходимо использовать кондиционер Ну и вот эта волшебная маска Вы знаете, эту маску можно наносить себе на волосы Потому что она гиперлечебная, максимум эффективная, прекраснейшая масочка То есть наносим это на наших котиков и собак И также еще у нас вот такая sensitive skin Это для безшерстных кошек Нежнейший абсолютно шампунь можно также для котят любых пород использовать. И антистатик-спрей. Это такой, как эквивалент несмываемой сыворотки, которая есть у GreenMate, Но только, еще скажем так, более нежная для чувствительных волос животных, для чувствительной кожи и для их нежной шерстки. Поэтому вот такая новая серия GreenMade для животных вышло у нас, с чем я спешу нас поздравить и всех любителей кошек. Скоро выйдет также косметика для собак, о чем мы анонсируем. Косметика для кошек уже начала свое апробирование во многих питомниках и также она проходит апробацию у, наверное, самого крутого грумера России, у Надежды Румянцевой. Об этом чуть позже будем выкладывать видео. Мы взяли несколько кошечек, которые моется шампунем гринмейт в течение определенного срока. Мы посмотрим, как изменится их шерстка, станет ли она здоровее, станет ли она красивее и как эти кошки будут подготовлены впоследствии к выставке. Вот опять-таки отмечу, что выставочный груминг это вообще отдельная у нас тема, это отдельная иерархия. Здесь, наверное, без каких-то особых средств нельзя, но ежедневный уходовый, лечебный уход это именно гринмейт, именно натуральная косметика, которую мы мы очень да, долго шли и, наконец, дошли. В общем, приветствуйте, пробуйте, пишите ваши комментарии. Такая новая линейка у нас вышла. Я не прекращаю улыбаться и радоваться, потому что тема котиков для меня близка, и теперь она полностью раскрыта.